Послушайте, пожалуйста, песню под гитару, которая называется, на стихии Николая Гумилева, которая называется «Корабль». В море моем, В этом бледно-мерцающем взоре Я в нем вижу глубокое море Я в нем вижу глубокое море С потонувшим большим кораблем Тот Корабль величавей, смелее Не витали над бездной морской. Колыхались высокие реи, Трепетала вода за кормой. Кидали подводный предел и бросали на воздух изгибы, и бросали на воздух изгибы, Изумрудно блистающих тел, И бросали на воздух изгибы. Бросали на воздух изгибы Изумрудно-блистающих тел. Ты стояла на дальнем утесе, Ты смотрела, звала и ждала. Ты в последнем веселом матросе, Огневое стремление зажгла И никто никогда не узнает О безумии. Теперь отдыхает, и о том, где теперь отдыхает, Тот корабль, что стремился к тебе. И о том, где теперь отдыхает, И о том, где теперь отдыхает, Тот корабль, что стремился к тебе. Эти тонкие руки Жемчугами прорезали тьму Точно ласточки песней разлуки Точно сны улетая к нему с тобою царица, только тот вспоминает о нём. И его голубая гробница, и его голубая гробница В затуманенном взоре твоём. Его голубая гробница, его голубая гробница, за нам зоре твоем, что ты видишь во взоре? Бледно мерцающим взоре Я в нем вижу глубокое море, Я в нем вижу глубокое море, затонувшим большим кораблем, Затонувшим большим кораблем, затонувшим.